Умер Борис Николаевич Ельцин, первый президент России. С этим званием он навсегда вошел и в историю страны, и всего мира. Ушел из жизни человек, благодаря которому началась целая эпоха. Родилась новая, демократическая Россия, свободная, открытое миру государства. Государство, в котором власть действительно принадлежит народу. Силы первого президента России заключалась в массовой поддержке его идей и устремлений гражданами страны. Благодаря воле и прямой инициативе Бориса Ельцина была принята новая конституция, провозгласившая права человека высшей ценностью. Она открыла людям Возможность свободно выражать свои мысли, свободно выбирать власть в стране, реализовывать свои творческие и предпринимательские планы. Эта конституция впервые позволила начать строительство реальной, эффективной федерации. Мы знали Бориса Николаевича как мужественного и при этом сердечного, душевного человека. Это был прямой и смелый национальный лидер. И при отстаивании своих позиций всегда был предельно откровенен и честен. Борис Ельцин брал на себя полную ответственность за все, к чему призывал, к чему стремился, за то, что пытался сделать и делал ради страны, ради миллионов россиян. И все беды и все невзгоды России, трудности и проблемы людей он неизменно пропускал через себя. И сегодня я выражаю самые искренние, глубокие соболезнования Наине Иосифовне, родным и близким Бориса Николаевича. Мы скорбим вместе с вами. Мы сделаем все, чтобы память о Борисе Николаевиче Ельцине, его благородные помыслы, его слова. «Берегите Россию!» всегда служили нам нравственным и политическим ориентиром. 25 апреля 2007 года объявляю днем общенационального траура.